День добрый. Самый популярный вопрос в личку, особенно от молодежи, как набрать мышечную массу. Я всегда против набора мышечной массы, если снижается работоспособность, если снижается выносливость. Но вот с помощью вот этого препарата, астероид, название такое, это потому, что это антистероид. Здесь нет стероида. Всего два ингредиента. Участвует это корневище лизея, которое известно еще спортсменам в 70-е годы. Все это применялось в спорте в большом. И экстракт травы желучки туркестанской. То есть, я просто зачитаю. Стимулирует синтез белков в организме, ускоряет набор мышечной массы, повышает физическую выносливость, увеличивает работоспособность. Я под все это подписываюсь.